дня агентство недвижимости Голубка Горячий ключ Краснодарский край и я приветствую вас директор этого агентства Галина Милентьевна всегда ищу мастер-классы всегда учусь и таким образом наткнулась на несколько вебинаров прошла их прослушала, меня очень зацепила Я поняла, чего мне не хватает. Это тоже надо правде в глаза смотреть. Не хватало системности, не хватало инструментов и не хватало алгоритма определенного. Все это ребятами замечательно собрано. И то, что они создали такой курс, это тоже просто огромная-огромная ценность. Я решилась... То есть не с первого вебинара я оплатила, я посмотрела их, наверное, штуки 4-5 и решилась на второй тариф, о чем не сожалею, потому что это действительно ценный продукт. Это учеба, это работа с собой, это работа с риэлторами. Сегодня я взяла дополнительно двух риэлторов, которые проходят обучение уже через меня. И дело движется. Мы за месяц мы создали, мы создали сайт «Одностраничник клиенты. Вот Выпустили. И в самый первый день опубликования сайта у нас уже было 4-5 клиентов. Они не быстрые были, отложенные, но тем не менее работа ведется и... Это наше завтрашнее, завтрашнее будущее, завтрашние сделки. Вот меня это не пугает. Значит, колоссальная работоспособность отмечает вот этот курс. Замечательная просто команда у ребят, они ее создали. Хорошие последовательные знания. В общем, ну кроме восклицательных знаков, я, наверное. Ну ничего не скажу Чего-то нет вранья Вот что меня купило Нет вранья Нет вот этих фейковых каких-то э, э, Предложений То есть все по-честному Все прозрачно И последовательно Учусь каждый день Тетрадка у меня с собой Это я делала какие-то записи Когда шли прямые эфиры много нового открывается после того еще, то, чему сразу не придал значения. И самое главное, есть результат. Вот я целый год, э, я заказывала сайт, целый год э, он у меня там наполнялся, я что-то корректировала. Здесь мы за месяц сделали одностраничник, и он заработал. И в этом тоже большая ценность э, того, что ребята делают, что это быстро, это сразу осязаемо, сразу есть результат. Премного благодарна тому, что ребята еще 11 месяцев, э, ну, я просто вижу, мы все в, в, в чате со всеми выпускниками, вот, по окончанию учебы, и это и взаимоподдержка, и... Э, Получение цельных, дельных советов. Вот, кстати говоря, мы учились, но по сути дела круглосуточно. Потому что э, группа поддержки работала до трех, до четырех ночи. Потому что это нужно было здесь, сейчас, прямо получить ответ на необход... мучающий тебя вопрос. Вот, э, ребята, огромная благодарность. Э, побольше хороших э, людей на вашем пути. И я вижу, что вы сами учитесь. Все время что-то новое, новое даете. Спасибо вам большое.